Ну что, всем привет. И сегодня я вам скажу, что у нас есть клуб. Кто еще не вступил, быстренько вступаем. Некоторые там уходят, потому что пишут. 44 сообщений. Столько присоединяется, столько уходит. Ну что ж, скоро будет стрим. До новых встреч.